Здравствуйте, уважаемые сыроделы! Сегодня мы с вами рассмотрим сравнение двух видов форм. Одну с отверстиями, другую обычную гладкую сырную форму без отверстий. Сделать это лучше схематично. Вот наша форма с отверстиями. Предположим, их три, на самом деле их гораздо больше. Схематично нарисуем три. Внутри формы находится сырная масса. Вот она. Сверху на сырную массу давит некий груз посредством поршня. посредством поршня. Какие процессы происходят в данном случае? По закону физики, как вы все знаете, водная жидкость она не сжимается. А поскольку наша сыворотка, она такая же жидкость, она стремится выйти из всей массы сыра э, наружу и доходит до отверстия и стекает вниз, стекает вниз. Это понятно. Что происходит, когда нет отверстий? Нужно сразу оговориться, что э, форма, э, как правило, выстилается двумя-тремя слоями тонкой марли или серпянки, толстой марли. Толстая марля должна быть плотностью примерно 100-120 ден. Женщины поймут о чем я. Что происходит в данном случае? В данном случае сыворотка стремится также под давлением пройти через всю массу сыра, выйти на поверхность и Отсюда она выходит наверх, а здесь с нижней части по марлечке она выходит также наверх и остается здесь, по марле вверх. И вот здесь она накапливается. Вы скажете, наверное, это будет долго и неэффективно, потому что зазор достаточно маленький между формой и сырной массой. Давайте посчитаем. Предположим, толщина Марли составляет 1 мм. Возьмем для страховки 0,5 мм. Это будет 0,05 будем считать сантиметров. 0,05 сантиметра. Диаметр формы возьмем 15 сантиметров. Примерно у нас будет 40 сантиметров длина окружности, округленно. Для того, чтобы нам высчитать площадь э, вот этого прямоугольника, который получится, то есть если мы развернем вот эту окружность, вот она наша марля, вот она, это ее сечение, вот примерно 40 сантиметров мы ее развернем, нужно умножить вот это вот э, площадь прямоугольника равна произведению его сторон. Поскольку здесь толщина 0,05, а здесь 40, мы их и умножаем. 0,05 умножаем на 40 сантиметров. У нас получается 2 сантиметра квадратных, как ни странно. То есть это примерно прямоугольник. Это 2 сантиметра квадратных, это прямоугольник примерно со стороной 1,4 сантиметра. То есть это сечение водопроводных труб в нашем доме. И как вы знаете, через это сечение проходит достаточное количество воды. Но уж наша сыворотка, наша сыворотка пройдет через это сечение с большим запасом, стократным запасом. Это понятно. То есть вот через такое сечение э, наша сыворотка будет выходить. Скорость выхода сыворотки по сравнению с формой с отверстиями не намного больше. Не намного больше. Можете поверить из практики. Теперь минусы сырной формы с отверстиями. Минус. Вот первый минус. Обозначим маленький минус. Когда вы используете форму с отверстиями, то сыворотка стекает вниз на поддон, на поддон, внизу обязательно будет стоять поддон и собирается. Но поскольку прессование происходит не 5, не 10 минут, а иногда даже до суток с переменной сменой утяжелением груза, то создается немножко не очень аккуратная нестерильная среда. В эту жидкость попадает всякий мусор и неожиданные предметы. Потом надо будет искать какую-то подставку, чтобы на, эту, на этот поддон подставить форму, если нет специальных приспособлений, это немножко затруднительно, то есть не совсем стерильные условия. Заводиться будут мошки лететь сюда. Когда же вы используете форму без отверстий, то сыворотка она будет просто накапливаться внутри формы, если вы конечно используете поршень плотный, бывает еще используют поршень углубленный, это отдельный вопрос, мы потом остановимся на видах гладких форм. И вот сыворотка она будет просто накапливаться вверху вот здесь. И потом вы ее э, легко сольете, когда отпрессуете сыр, поскольку дальше потом она уже в сыр назад не зайдет. То есть первый это нестерильность. Вот мы Маленький минус. Нестерильность. Нестерильность. Второй минус. Он.. Немножко пожирнее, чем первый. Вот мы его обозначим. Он не такой жирный, но немножко пожирнее. Когда вы используете, вы делаете полутвердый или твердый сыр в форме с отверстиями, на выходе будут случаться некоторые неожиданные вещи. То есть сырная головка у вас будет вот такого вида. Что это я рисую? Я рисую пупырышки, так называемые, от отверстий. Даже если вы будете использовать марлю, это я рисую схематично, на самом деле они меньше по размеру и гораздо больше. Даже если вы будете использовать марлю, под давлением сырная масса будет стремиться выйти через отверстие и образова... будут образовываться вот такие пупырышки. В дальнейшем, когда вы будете эту сырную головку покрывать воском или полисведом, но предварительно должны будете ее высушить. Высыхание будет происходить неравномерно. Вот здесь будет недосыхать, вот здесь будет пересыхать. Вот здесь досыхать, вот здесь пересыхать. И смею вас заверить, что по всей массе, по всей поверхности сырной головки пойдут трещины от неравномерного высыхания. Это исправить невозможно. Можно, конечно, взять ножичек, обрезать это все, но затруднительно и долго. Можно срезать все неровности, но это дополнительное время. Третье. Значит, пишем. Неравномерность высыхания. с частности, неровность. Неровность сырной головки. Третий минус. Когда вы Вдруг надумаете после сильного прессования изготовления таких сыров, как пармезан, там, гауда или еще каких-то вытащить эту сырную головку, то смею вас заверить, что это будет очень затруднительно. Почему? Потому что сырная форма будет немножко запечатываться в эти отверстия, запечатываться их будет много, она будет запечатываться не сильно, слегка. Но этого достаточно, чтобы она как бы запрессовалась. И, от не, и э, эту сырную головку будет вытащить весьма затруднительно. То есть для этого, в принципе, используют марлю, чтобы за нее можно было тянуть. Но даже через марлю под большим давлением сырная масса будет запечатывать отверстие. И потом будет вытаскивать очень затруднительно. Это так жирный минус, он может быть чуть-чуть жирнее, второго минуса может быть такой же по жирности. Зависит все от конструкции вашей формы. То есть, э, как мы его обозначим, э, ну, так мы и напишем. Трудно, трудно, трудно достать. Это третий минус. Теперь еще возникает четвертый минус. Четвертый. Вот этот минус, он немножко спорный, но все-таки я на нем настаиваю. Почему? Потому что это все из практики. Когда вы используете форму с отверстиями, то вы потом после производства сыра должны ее будете вымыть для чего для того что любые молочные продукты требуют стерильности особенно если в доме есть маленькие дети и они будут употреблять их в пищу пластмассовую форму кипятить нельзя Ее кипятить можно но если вы будете ее кипятить форму с отверстиями то вам придется запастись еще двумя такими же формами потому что от повышенной температуры, любая пластмасса со временем разрушится. Она не выдержит даже 10 циклов кипячения, и она становится хрупкой. Некоторая хорошая пластмасса может выдержать много, но в любом случае она разрушится со временем. А промывать химическим методом, как это делают на производстве, а на производствах делают именно так, добавляют, промывочную жидкость химреактивы для того, чтобы убрать все вот эти болезнетворные микробы, которые... Потому что просто так промыть это невозможно, даже под давлением. Все равно эти болезнетворные микробы будут размножаться на частичках сыворотки, которая остается внутри вот этих вот отверстий. Это четвертый. По моему мнению, это вообще самый жирный минус. Конечно, можно использовать металлическую форму. Металлическую форму, которую можно кипятить, но она достаточно дорогая. За эту цену можно приобрести ну, штук 10 гладких форм. Вот он, четвертый жирный минус.